И всем резко. Макс риск Битва один на один. Так нужно быстро открыть значок. Я хочу показать, какой с какой я буду играть. но Ну персонаж Крылан. Знаете, а Крылан очень классный персонаж. Почему так? Потому что ну, обычный персонаж, но он умеет летать. Да, это хорошо. Но сначала мы конечно играем за этих вот. Название Бесса матч блин я взял орка за гиганта вот не знаю если на проигрываем конечно жалко будет И еще на игру я даю 15 минут если я не успею я заканчиваю ролик все челлендж новый челлендж вид, челлендж 15 на игру нам даются время если я не успеваю то заканчиваю а если ты хочешь чтобы ты именно давая какое-то задание мне когда я там не успею за какое-то время ну хоть 15 минут я даже ключик еще скоро буду три недели играть в эту потом месяц и тем самым до года два года блин карта такая долгая нужно было 20 минут ставить ну не хватит 15 минут нормально позорму позорму так окей не ну кроме на карта блин а можно выбрать карту почему не дает выбрать карту ну если там челлендж выполнять на ну, чтоб игра дольше играла я помню что не писали в сообществах что они хотят, чтобы все играли в эту игрушку очень долго. Вот вам один гайд, разработчики, если конечно, слушаете ролик, смотрите. Ну, ладно, как хотите. Но, что, ну, это, конечно, важно, важно изменять карту, дать выбора людям, чтобы они выбирали её ретчаленджей, тем самым долго играли, долго играли в эту игрушку. Название Clash of the Dance номера так бы сделал, кстати, если бы моя игрушка. Давай это да этого. Вы, кстати, атакуйте уже, пора открывать Вдруг он там орду уже строит. Такой, чего, блин? Ну он такой, ох, ох, Макс, здесь тебе точно конец. Такой, не, никогда еще не конец, никогда, никогда. Значит, смотрите. Я не хочу так просто его убить. Я хочу шахимат делать. могут ну, хоть шах будет, какой хоть какой-то шах. Дальше, дальше. Мы смотрим. Окей. Сюда идти. Потом идем сюда вот. Потом строю базу. Строю новую базу здесь. Как там дела? Мне тоже не строит. что занимается. Скорее всего войны накатывает. Поэтому сюда становитесь. Ждите его. Ну, скорее всего война потой поэтому по быстрому макс риск собирай гонов строй воинов, а то он сейчас он нам ну, как даст капная кай будет вообще больно так я вы конечно охраняете точка точка здесь генерации орка можно уже одного ну, запускать так у нас нет фаербола при... нам придется что-то выбинуть по-быстрому, кстати. Кстати, там минус 3 минуты. Капец, блин, 12 минут к игре. Надо быстро казарму строить. Нет. Ну, oh майган, ну, пожалуйста. Почему? Я не хочу тратить время. Нужно быстро. Это челлендж. Это... Это серьезный челлендж. Так что, не думайте, меня проиграть тут. Так. Вы, чем Вы. Пожалуйста, стройте. Пожалуйста. Ладно. Как? Кто пропал? у невидимый. Атакуйте! Как он это делает? Эти у него, у него Илега, легендарная персонаж по названием Краб, вот этот, вот, с одного удара вырубает. Вот э, кто его может увидеть? Я вот не понимаю. Сила меня достал. атаку таку. Не, так не играю сейчас. У меня просто с ума а, а. ну не просто была карта вышла есть такая карта по названием читер и, и еще некоторые люди говорили что это не читер а другие люди говорили что есть другие читеры такой а чё блин на ненавижу эту игру <с> я побоюсь проиграть там есть один читер читерский персонаж нет тут уже поздно тут один есть краб он или как там его зовут? видите с двух ударов вот кто его может убить давайте идем с этой игры и у меня нет такого персонажа тем более я хочу построить него персонажа вот этот краб или скелетон а это еще башню пятого видите он качает да надет еще качает и ему так упадает часто если мне упадают то почему у меня а, ну нормально а, подожди давай обменимся Просто это легендарный персонаж, а его называют эпическим. Э, а почему так? Легендарный значит он имеется земные, воздушные, все в этом духе. А эпические что-то идеально. А вот э, редкие это что-то похоже на легендарный. И обычно похоже на редкие, также на легендарный конструкция такая вот таблица. Если вы найдете такого персонажа, советую его Потому что он, наверное, Он, кстати, был. Смотрите, у меня просто его ноль. Он еще танк. Так кто его может убить? Ага. Костянтин, разработчики. Разбойники. Героичный. Героический персонаж. Были созданы с помощью магии. Ну вот. И являются привлекательными едином убийственный, ясно он невидимый, как и читер тот который я говорил скоро ролик урбать им наверно узнать пассивка укрытия регулярного нападает из виду только кто его может увидеть вот кто его может увидеть напиши в комментариях я вот не знаю то не подсказочку не но если зайти обучалку обучение 3 меня обучение и тут ничего не написано про него <свят> научитесь использовать заклинание и навыки в бою нет это не то Узнайте свои э, все о добыче ресурсов и призыв юнитов завершено повторим ну давайте почему бы нет? такая штука я хочу лучницу меччики о блин нет я хочу этого скелетона дайте мне скелетона а? блин Ра, Знают, что это такое это в будущем будет как в той игре кстати давно я вам игру эту не рассказывал да, окей, уже. кстати похоже это как э, начальная игра Блин, через три минуты закончил кому я, возможно я уже начал тогда да, да, знаю копии игры копия ну ну, ну защита это копия вот на 100 там э, были об, обграды эти вот украшения а тут вода земля значит вот, что потом на разыграем так и том что на не в тренде а это игра в тренде конечно хотелось бы здесь чтобы не было одиноко снимать просто для себя не не хочу для себя ну, там маленький Но. или по кайпу снимать а, не, лучше с кем-то снимать чем просто по кайпу да блин да да да застроим да, что то я вот не знаю, конечно. Раз, два, раз, два, блин. Вот. вот то всем удачи, синокам. Кто знает, где скелетон убить? Кто знает? Напиши в комментариях. Я хочу очень знать, а как же скелетон убить. Кстати, скорее всего, не, ну, этот чувачок не может его заметить. Кто его может заметить? Вот вам еще один хайд Этот чувачок не может заметить. Этот чувачок тоже не может. Этот, я не знаю, этот не видит его, потому что он летающий крылат, который мышь... а Вы думаете, что этот чучук сможет его заметить? как его зовут? Крылан. Когда мыши не атакуют, они прячутся в засаде. Вроде бы нет. Также могут самоуничтожаться на наситив большой урон. Воздушно. Скорее всего, нужно саву, чтобы их... Сектим. Ну ладно, то узнаем. Так, окей. Без брони. Потом подумаем. Всем удачи, всем пока. Мне время уже Пока.